Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и я немного приофигел. А, я думаю, не нужно мне говорить, почему я приофигел, а, потому что, если посмотреть на мой отряд, кто у меня есть в отряде? Какого черта? Откуда взялся Сарабун, я что-то не понимаю. Он вернулся, типа, после обучения или что? Ну-ка, дай-ка взгляну на твои навыки. У него, да, смотрите, у него, кстати, перевязка и хирургия, и первая помощь повысились. О, нифига себе. Я, честно говоря, реально приофигел. Я что-то думал, у меня нету моего сарабуна, он оказывается у меня в отряде. Так, ладно. Ну, в общем-то, ребята, я решил посмотреть, конечно, гайды... Посмотреть какие-то обзоры по этой игре, как ее проходить, какие можно получить уловки во время игры. Ну, то есть такие, как сказать, баги, что ли, не баги. Ну, просто такие изюминка, которые есть в игре. Ну, я, в общем-то, выяснил, что э, можно сделать как? Можно просто брать, вот как я до этого торговал, торговать, торговать, торговать. Потом отвести все свои деньги, скажем так, в Москву куда-нибудь, в банк. Или в Рязань, не знаю, или в Тулу. ну Короче, в городах, которые находятся очень далеко от фронта. Которые ну, практически 100% не будут захвачены. То есть, вот прям ну, реально железно. Поэтому стоит отвести свои деньги мне сейчас в Москву, чтобы можно было потом с них иметь проценты. Вот в этом вся изюминка. Короче, идем в направлении куда-то вот туда, в европейскую часть России. И, конечно, я с фуражерами драться что-то вообще не говорю желанием. У меня потому что вся армия побитая. Плюс я сейчас думаю, что мне надо найти э, укромный местечек, чтобы переждать. Потому что я сейчас весь дохлый, надо восстановиться хоть немного. Ну и продать весь мусор, который я только что захватил. Кстати, тут есть и вполне хорошие вещи. Например, богатая шпага. Богатая шпага. давайте их продам. Хромая верховая лошадь тоже продам. Сапоги уже эти тоже можно продавать. Ну и все. Это мы продаем. Ну вот насчет продаж, да, насчет торговли, я, честно говоря, так и не понял, как можно именно прям четко получить с этого огромную прибыль. По-моему, такого не существует. То есть тут получаешь прибыль, в основном небольшую, с этих продаж. Да, не такую уж и огромную, как можно было бы ожидать. Так что... Сильно мы особо закупаться не будем. Продам, наверное, растительное масло давать. Так, и все. Полотно в другом месте продам потом. Так, мне надо сходить э, в кабак, может быть, посмотреть, кто-то есть здесь. Вот насчет дополнительных персонажей, я пока еще подумаю, кого брать. Наверное, через 2-3 серии я возьму, понаберу еще каких-нибудь персонажей, потому что у меня сейчас лидерство уже в качестве, ну, довольно неплохо. Плюс у моих персов особо противопоставления никакого не будет. То есть боевой дух, если и будет понижаться, то незначительно после такого. Ну ладно. Ожидаем пока что в Варшаве. Надо отдохнуть как следует. Чтобы все по... подвыздоровели. Под Я смог бы поехать уже со спокойной совестью в сторону Москвы. Ладно, погнали. Уже, наверное, все выздоровели, да. Основные персонажи все выздоровели. Так что едем в ту сторону. Крепость Берестия угу, в осаде находилась, но осаду, видимо, сняли. Да, там очень много большой гарнизоны, смотрю. Так что это естественно. А, они там атаковали какого-то... Да, понятно, они атаковали полководца какого-то и уничтожили его. Ну ладно, гоним на север. В сторону Москвы сначала в Полоцк мы заедем. Потому что Полоцк совсем рядом. А, тут еще и бандиты у них. Что там, кто был? У них, по-моему, Калатый Гусар даже был в плену. Да, у них крылатый гусар в плену, я их догоню, я их догоню. Ну, полоцка подождет, мне сейчас гла главное взять этих бандитов убить. Так, Рипнин и Абаевский. конечно, я ценю твою помощь, но мне надо этих бандитов самому убить. Да, ты от меня получишь по ребро, косяк. Так что идите сюда. Опа, нифига себе бандиты. Они даже стреляют, причем стреляют прямо с самого начала своей базы. Конечно, я промахнулся. Так, готовченко. Такс. Нечего поднимать руку на персика. Так, готовы. Отличное попадание. Сарабун наносит удар. Вот, видите, он хотя бы лучше стреляется с мушкета, чем дерется. Так, что у нас тут попалось? А, да, мушкетер, ополчение получение мне нужен. И крылатый гусар тоже я возьму, пожалуй. Ну, этот весь мусор тоже мы сейчас продадим. Ладно, поехали. Псков. Псков уже совсем рядом. Можно заглянуть сюда на рыночную площадь, во-первых, продать все, что у меня было. Ну, все, что не нужно, конечно же. Так, я еще хотел дать кому-нибудь какое-то какое оружие. Например, Елисей, что у тебя с сапогами? Сапоги у тебя не очень, так что вот бери мои. И плюс я тебе дам сейчас грубую мисюрку. Бери-ка, ага, отлично. Так, ну и в общем-то давайте к другому кому-нибудь обратимся еще. У нас очень еще часто дерется цепиш. Ну, цепиш, я так понимаю, так вполне все нормально с вооружением. Да, у него и так лучше, чем у любого другого. А, так, у Елисея я еще забыл броню поменять. А, у него еще повысил жилый уровень, да? Так, у него мы качали инженерию. Плюс торговлю. Ну, вот, чтобы именно вот это сейчас повысить, наверное, не получится нам. Надо харизмы, наверное, 11, поэтому не хватает еще немного. Ну, а что ему еще можно вкачать? Ну, я даже не знаю, разве что только, наверное, обучение. Да? Нет, не обучение, а владение оружием. Да, вот владение оружием, потому что у него сейчас оно ограничено. Надо вкачивать вот таким вот образом. Ну, давайте ему прокачаем, конечно, одноручное оружие. А если сейчас еще останется, ну я не знаю на что. Пускай пока остается. У него, по-моему, про просто кроме одноручного оружия пока что ничего нет. Да, поэтому бессмысленно ему что-то еще качать. Ну, а броня тебе подойдет вполне. Бери ее. Так, еще можно с кем поговорить. Уцепишь и так, все отлично. Я думаю, сапоги у него тоже вполне хорошие. Да, точно такие же даже получше. Нет, тут вот это то же самое. Ну, пускай у тебя будет красный. Покрасивее. покрасивший. Так, а у фидота что с оружием? У него сапоги чуть похуже. Ладно, давайте тебе это заменим. Ну и все, в общем-то. В таком случае, так, подождите-ка, еще есть же у нас э, зазубренная шпага. Пускай он будет шпагой орудовать, хотя, мне кажется, честно говоря, сабля-то будет даже поинтереснее, даже несмотря на то, что рубящий удар меньше. Просто на все потому, что район удара, да и плюс к тому же рубящий удар, он более универсальный считается, как по мне. Так, ну ладно. Мы собрали нашу армию. Заезжаем в Псков. Так, я хочу поговорить с местным... Ага, нет, к сожалению, Андрея Хованского. Очень жаль, я бы с ним с поболтал бы. Так, Ян Замойский просит, чтобы я отправил Сарабуна к ним. Ну, я, честно говоря, не знаю, что скажет на этот счет Сарабун. Давайте с ним поговорим. Так, а... нам придется ненадолго разделиться. А, нет, подождите-ка. У меня вопрос к тебе. Ну, понятно, он уже рассказывал себе это. А что значит отправить к нему Сарабуна? Надо самому подъехать воеводе этому, или что нужно сделать? Просто вот реально непонятно. Ну, я сейчас ради прикола посмотрю, как это задание выполняется. Давайте-ка я отвлечусь. Так, ну что ж, мы возвращаемся. Я так понял, на самом деле, надо прямо вот именно передать этому Яну Замойскому, подъехать и передать Сарабуна. Но вот где он находится, во-первых, неизвестно. Во-вторых, я если приеду, то он навряд ли обрадуется моему... Визиту, потому что, ну вы сами знаете, в общем-то мы с ним воюем уже как-никак, ни, не там, наверное, уже несколько месяцев, поэтому навряд ли обрадуется видеть меня Ян Замойский. Но единственное, только если я с ним встречусь в замке, тогда он, в принципе, еще сможет со мной поболтать. Так, мне принадлежит деревня Снечка, ну да, я, окей, выполню твое задание, сначала я поеду все-таки в Слуцк. Едем в этот город... Ну, если он там, конечно, сейчас находится, этот Ян Замойский, может быть, он же давно оттуда свалил. А, нет, он еще тут находится. Ну, тогда давайте-ка поговорим с Яном Замойским. Рад снова увидеть тебя, персик, серьезно? А, персик, твое имя стало широко известно среди моих союзников. Некоторый князь Богуслав Несвижский поучился по своим щам. Твой хирург убедил моего друга сделать операцию, теперь все в божьих руках. Нам остается только молиться. В любом случае, спасибо, что позволил мне воспользоваться услугами твоего врача, господин. А, господин. Я никогда этого не забуду. Блин, для меня честно служить тебе. Ну-ка, я бы смог использовать свое влияние. 59 тысяч. Ну да, да, конечно, хорошая сумма. Тогда я ничего не могу сделать, перс. Нет денег, нет прощения. Я не хотел на самом деле прощения, потому что просто на все это мне не надо. Я поеду отсюда, куда-нибудь на север. Кстати, сарабун. Сарабун-то вообще остался в моем отряде. Че за хрень? Uh, но ну я выполнил, получается, задание, но мне вообще по это, за это почти ничего не дали. Вот. Самое странное, вообще непонятно, зачем я это задание выполнял. Какая-то глупость, короче, непонятно. То ли, может, надо было именно, чтобы в нашей фракции, да, в моих союзников был этот квест. Но почему-то он появился у моих врагов, я не знаю, из-за чего такая хрень. Ладно, мне надо ехать в Изюмскую крепость, она, в принципе, недалеко. Но мне вообще сначала надо было съездить в Москву. Да, едем в Москву, мне надо сначала деньги положить под проценты. Потому что я все-таки опасаюсь за свои деньги, за свою жизнь, во-первых. Во-вторых, я просто хочу, чтобы они приумножались у меня. Потому что просто так лежат у меня в кошеле. А это ничего хорошего. Так, тут у нас Алексей Трубецкой. Стой. Так, есть дело. Суть в том, что негодяй Тергейр Сердцеед. Тергейр Сердцеед, великолепное имя. Ладно, я с ним разберусь. Пока что городской глава. Не, подождите-ка, не городской глава, а мне надо к центру города, да. Купеческая гильдия. А вообще, подождите-ка, можно учительский двор, потому что у нас же все учились, я поэтому хочу тоже под... Под... обучать всех, которые у меня есть. Военную подготовку будем качать. Так, Фидот, что ему прокачать? Федот у нас чем занят, я уже не помню. Так, сейчас я узнаю это. Дот у нас получается зоркость, поиск пути, слежение, тактика Так что ему, наверное, надо развивать именно тактику, я понимаю Тактика Так, еще кто у меня там остался? У меня и остался Елисей, по-моему Вот у Елисея у нас получается торговля и инженерия Угу Торговля и инженерия ну, Сейчас пройдем к центру города Елисеи, торговли, инженерии. но это что вообще ему получается надо качать, интересно. Это тут ни одно из того, что есть, не подходит. Ну, так давайте военную подготовку, наверное. Пускай он будет тоже учиться драться. Так, ну и можно тем временем сходить в кабак еще раз. Хотя, я думаю, тут уже вообще ничего делать. Да. Тут есть посредник. У меня есть, в принципе, как раз для тебя солдаты. Забирай. Хорошо. Хорошо. Так, ну и надо теперь, знаете, еще что сделать. Да, конечно же, нужно мне положить деньги под проценты. Пройти к центру города, купеческая гильдия. положить деньги в рост ежемесячно, провести сделку. Вот все, все деньги я ложу туда. Но хотя, честно говоря, все деньги ложить было, наверное, неправильно. Хотя у меня есть, в принципе, товары, можно попродавать. Да, честно говоря, цены тут м, так себе. Вообще нулевые, я бы сказал даже. Так, это все продам я. Давайте все продам. Это тоже продаю, это тоже продаю. Так, мне надо что-нибудь поесть взять у вас. Ну, конечно, масло это круто. Но у вас есть порох, в принципе, поэтому я забираю порох. Так, меха. Ну нет, меха мне не пойдет. Шерсть тоже не пойдет. Вот капусту можно, копченую рыбу взять. Сейчас ездим в какой-нибудь следующий город, я не знаю, поблизости, в Тверь, например. Там еще мы посмотрим, может, что-нибудь можно будет продать. Да, сейчас у меня все персонажи, получается, будут учиться. Ну и хорошо, пускай они обучаются. Опа, добавляется к вашему долгу, долгу боевой дух отряд падает. Блин, ть, дерьмо. А, я не думал, что сейчас прям возьмут, у нас деньги заберут. Так, ну мы давайте здесь порт продам тогда. Плюс полотно можно попробовать немножко. Так, а что у нас с боевым духом? превосходный? Ну тогда хорошо, народ особо не бунтует, это приятно. М -м так, в Твери у нас князь за солнцем. Ну подождите, давайте посмотрим, какие у нас вообще здания. Мне надо Никиту Адаевского найти сейчас как можно срочнее. Как можно срочнее, как можно быстрее. Так, последний раз видели его в Гове. Выследить беглеца Алексея Трубецкой. Ну мы потом его найдем. Сейчас мне надо найти воеводу Никиту Адаевского. За солнцев, здоровенький Булык, как дела? Приятно тебя видеть, Персик. А я еще работаю на нем. <с> так, мне надо найти. За секин блин, за Почему я его называю за Никита доевский вот, он сейчас находится в зимской крепости до сих пор. Ну, можно, значит, их туда по этому направлению. Однако по следам беглеца мне надо в лугов либо Сничка. Сничка, это где? М -м да, это очень далеко. Понятно. Ну, сравнительно далеко, конечно. Так, а сбор налогов, точнее, извините, льгов, где находится. Айгов находится как раз по направлению К Изюмской крепости. То есть прямо туда буду ехать и встречу в деревню. Ладно, поехали в том направлении тогда. Юрий Борятинский, слушайте, может, с ним еще поболтать? Нет, заданий никаких нет, он тогда я поехал. Все. Погнали в Рыжевскую крепость сначала. Никого здесь не находим, значит, едем уже в Курск. Да, надо не забыть, что это деревня Льгов. Едем, едем, едем. Хотя, блин, давайте прямо в деревню Льгов поедем. Не буду особо я изобретать велосипед. Едем в Льгов. Так, направляемся к центру деревни, конечно же. Так, уже вечер, но я успеваю, благополучно доехать до ночи. Так что сейчас найду этого ублюдка. Где же этот ублюдок-то, а? Убийца сердцеед, Убийц по имени сердцеед, ну блин, конечно, великолепное имя, великолепная фамилия, прямо вот чувствуется, как он, <coughs> как его кто-то называет таким образом, так, я ищу убийцу, ну понятно, ты немножко напрягнулся, просто с одного удара мечом <coughs> разрубил на две части, Ай, ладно, извините, ребята, я тут устроил небольшое убийство у вас в городе, но ну, у вас в деревне, точнее, если еще. Ну, я думаю, что вы не сильно расстроились. Ладно, едем в Изюмскую крепость уже тут буквально рукой подать. Сейчас мы догоним до, это, до этого города, до этой крепости. Так, поговорим о встрече, Никита Адаевский. Здоровенький, булы, как дела? Вот твое письмо, распишитесь, получите. М -м, да, да. В Тверь мне надо еще съездить, хорошо. Твер мне как раз по пути Но я, правда, перед этим еще сходу к вашему К вашей торговой гильдии Продам, наверное, давайте-ка вместе с порохом все А вот что купить взамен, я пока не знаю Давайте тогда порох заберу А, блин, здешние цены у меня не получится посмотреть Ну, ладно, я просто продам давайте порох И куплю парочку глиняной утвари Вот так вот но это на самом деле, конечно, невыгодно, я торгую, потому что получается так, что пока у меня нет торговли 3, у меня нет скидки, во-первых. Во-вторых, у меня нету возможности продать подороже, то есть она дает и подороже продать, и купить подешевле. Вот поэтому пока что я продаю, получается, не очень выгодно и покупаю невыгодно. Ну ладно, фиг с ним, скоро у меня спутники мои вернутся, так что едем по направлению к, к какому городу? К Твери. Ну да, там как раз и рядышком сбор налогов будет, так что все вообще великолепно Возвращение налогов, еще у Андрея Хованского мне висит, но Андрей Хованский хрен знает где находится, его фиг найдешь теперь, так, ну в Тверь понятно, обратно надо просто Едем туда Так, Алексей Воронтынский, а слушайте, а где Андрей Хованский, подскажи мне Иди сюда Иди сюда, я сказал Так, у тебя есть для меня задание, нету, ну тогда где Андрей Хованский расскажи мне а то я не могу найти своего братюню. Андрей Хованский. Он около Локня. Но это, видимо, где-то у Польши, я так понимаю, он ходит. Так. Возвращение налогов. Князь Андрей Хованский. Локни Это где? Ну, нет, это, в принципе, наши земли. Но просто, да. Непонятно, куда он направляется. Поэтому следовать за ним я, конечно, не стану. Время пока еще не поджимает. Так что можно не торопиться. Едем просто в Тверь. Гоним в этот город. Ду -ду -ду -ду -ду -ду -ду. Гоним, гоним, гоним в тверь. Доезжаем до твери здоровенький Солнцев Засекин. Вот тебе задание, точнее, вот тебе письмо, Правда, дай-ка посмотреть. Да. Посмотрел, все. До свидания. Я, значит, еду теперь в сторону э, Нильгова, сничка Сничку, Сничку, Сничку. Вот Сничка у нас. Ну я клок не подъезжать не вижу смысла, потому что там, наверняка, Андрей Хованский уже тут дав давно уехал. Уже поехал к себе, возможно, в город. Может я его даже и встречу скоро. Ну а пока давайте я сохранюсь, чтобы налоги собрать. <coughs> Начинаем сбор. Продолжаем и игнорируем. Ох, мне интересно, почему деревня игнорирует, или это наоборот как-то да, недовольно, когда я собираю налоги? Это же логично, что они должны давать налоги своему лорду. Почему они вдруг так еще и возмущаются? <клес> Это вполне себе логичное задание. Вполне логичное выполнение его. А народ здесь становится недовольным. Ну вообще бред какой-то. Ладно, едем в Полоцк. Я выполнил уже почти все задания. Единственное, только еще пока налоги нет, не забрал. Ну, точнее, не налоги, а долги. Так, мне Семен Прозоровский мне нужны. И Алексей Трубецкой. Алексей Трубецкой. Вот Прозоровский, кстати, уже у нас. Ну-ка, <coughs> здоровенький булы. Вот тебе налоги твои. Отличная работа, Персик. Спасибо за ваши деньги. Так, я ухожу. А, имущество. У меня, кстати, сколько сейчас денег? Ну, вполне можно даже жить еще с такими деньгами. Глиняный утварь, конечно, я теперь продать не смогу нигде, потому что она очень дешевая будет <coughs> в любом городе. Ну, а мы давайте едем в Псков тогда. Так, Псков. Тут у нас воры, кстати, еще были. Но мы не сможем их догнать практически, да. Вот очень маленькая скорость у моего отряда. Видимо, это связано с тем, что не хватает у меня людей. Тут никого нет, кстати, Пской. Блин, куда Андрей Хованский делся? Надо найти его теперь. Ну, он, видимо, налоги, вот точнее, налоги, долги как бы, да, получил. И при этом берет теперь еще и убегает куда-то. Так, ну что, расскажешь, где мне Андрей Хованский? Алена Белевич, она опять здесь. Что я могу для тебя сделать? Ничего не требуется. Ну тогда до свидания. Что это у нее за корона, блин? На башке какая-то меховая. Так, ладно, я не знаю, что это такое. Андрей Хованский, он сейчас в пути, он около Пскова. А, ну, видимо, патрулирует, наверное. Может быть, сейчас я с ним смогу поговорить. Я вот думаю, знаете, что еще попробовать сейчас испытать? Там же, по-моему, можно типа отношения наши испортить, но при этом деньги как бы не давать ему. То, что он одолжил. одолжил. Но я вот хочу попробовать это как раз-таки испытать. Потому что у меня, как вы помните, там очень хорошие отношения уже с Андреем Хованским. Там уже чуть ли не поддержка или даже поддержка есть. Так что должно это пройти. Сейчас посмотрим. Андрей Хованский, иди сюда. Так, приятно тебя видеть, персик. Я тебя тоже приятно видеть. С 36 у него со мной отношения. Так, вот так. А, вот как. Да, воевода Семен Рахманин задолжил мне денег на обратный путь. Однако я ему в прошлом помог. Ну, ты у него в долгу. Не понимаю, почему я должен идти тебя на поводу. Прошу сделать ради нашей дружбы. Ты хорошо обошелся со мной в прошлом, персик. И за это я исполню твою просьбу. Но знаю, что, мне не нравится такое злоупотребление нашими отношениями. Серьезно? Я с тобой что ли прям... Точнее, я у тебя что-ли много чего требовал? Если тебя это не устраивает, я попробую действовать по-другому. Прости, друг мой, но мне нужна твоя помощь. Хорошо, персик, я соглашусь только ради тебя, но ты станешь моим должником. Хм, ну и ладно. Воевода Семен Рахманин действительно дал мне взаймы, и срок уплаты давно и прошел. Ну вот видите, отношения мы с ним уже наладили, поэтому он даже мне прощает такое... Давайте я задание еще выполню какое-нибудь, чтобы немножко загладить свою вину. Я ценю это, Персик. Ну, конечно, ты ценишь это. Я понимаю. Так, мне надо теперь вернуть деньги. А у кого я брал то вообще задание? Семен Рахманин, да? И Алексей Трубецкой. Ну, Алексей Трубецкой, по-моему, был в Москве в последний раз, когда я с ним разговаривал. Так, Алексей Трубецкой сейчас посмотрим, где он. Алексей Трубецкой. Он сейчас около Москвы. Так, окей, кто мне еще нужен был? А, мне нужен был, получается, Семен Рахманин. Ну-ка, расскажи мне, где Семен Рахманин. Он сейчас около крепости Брянск. Ну ясно, один около Москвы, а другой около Брянска. Мне в Москву надо письмо отнести, поэтому по-любому едем в город Москва сначала. Едем в город Москва. Так, цепишь, повысил уровень, но цепишь у меня в отряде-то нету, так что... А, он уже снова в отряде. Вы что, смеетесь, что они так быстро возвращаются обратно? Серьезно? А что ему повысили-то? Я ему что-то говорю повысить, а... Ему повысили ли? Я ему, по-моему, говорил, это именно боевую подготовку, чтобы его увеличили. Хм. Что-то я не вижу особого обучения, как-то не сильно у него все повысилось по уровню. Так, ладно, мы давайте-ка ему прокачаем. Что я вообще качал ему? Сбор трофеев ему увеличил. Надо, значит, ловкость. Добавляем ловкость. Добавляем сбор трофеев. Отлично. Ну и еще одноручное оружие прокачаю. Так, а что там у нас? Федот теперь как он выглядит? Давай-ка на твои навыки взгляну. Ну да, у него прокачалось, я смотрю. Угу. У него прокачалась немного тактика, поиск пути. Слежение у него не прокачалось. У него прокачался именно только тактика поиск пути. Видимо, только две какие-то... Два направления только качается. Так, ну а давай-ка о твоих навыках тоже поговорим. Я ему вкачивал, насколько я помню, военное дело. Ну да, он немного вкачался, немного стал получше. Ну хорошо, хорошо, что идут прокачки таким образом. Причем довольно быстро, я так понял. Я буквально еще не успел даже оглянуться. Они уже снова вернулись. Ладно, едем тогда в Москву. Так, подождите, там кто-то проезжал Это, возможно, как раз был кто-то один из тех, кто мне нужен Юрий Баритинск, ну нет, он, по-моему, мне не нужен, правда Ну да ладно, давай задания у тебя попробую взять Нет, к сожалению, никаких заданий Ладно, тогда возвращаемся в Москву, едем Поехали в Москву Так, заходим в крепость И у нас тут Алексей Михайлович По-моему, тебе письмо пришло Так, дай-ка посмотреть Ох, о, нифига себе Спасибо большое ну, давай я в Черкасск заеду еще. Вот тебе персик письмо. Так, э, у нас тут есть какая-то броня. Вау, нифига себе, тут даже богатый толстым морем, он даже лучше моего. Но я бы не сказал, что уж прям очень хор хорош он, сильно прям. Так, мы можем продать что-нибудь здесь и купить. Например, конечно, порох можем закупить. Кстати, подождите вот, Кстати, подождите-ка, сколько будет стоить там покупка и продажа в другом месте? Сейчас мы это узнаем. Так, водку купить здесь и продать в Сечи принесет мне 140 талеров. Меха в Варшаве, 109. Угу. Сечь Сеч Варшава, да? Ну давайте закупимся, так и быть, в принципе у меня деньги... Ага, <coughs> деньги есть, мне сейчас прилетит похоже плюха по башке. Блин, дерьмо. Опять бомжи какие-то нападают на меня. Черт возьми! дери. На тебе бомжары. Блин. Мне в спину прям прилетела пуля. Вы падаете быстро, обыскивают ваше тело, забирают маломайские ценные. Ну, короче, понятно, меня обакрали. <coughs> ну и хрен с ними, потому что я особо ничего из этого не потерял. Так, закупаю давайте-ка меха, закупаю водку. И улепетываем отсюда куда-нибудь на юга. Да, кстати, мед... Ой, масло, точнее, тоже можно взять было бы. Так, берем масло. Блин, у меня уже деньги кончается кончаются. Давайте я вам полотно отдам. Что-то потому что нигде оно вообще не ценится особо. Забираем масло, все, абсолютно. Ну и можно гнать теперь куда-нибудь в другой город. В Сече или Варшаву, да, мне говорили? Ну, или Варшава, а где они находятся-то? Так, Хаков, Варшава. Сечь, Сеч это, соответственно, вот здесь, а Варшава чуть дальше. Ну, едем тогда по направлению Сеч сначала. Такс. Что там наш отряд? Поехал. Погнали. Такс. Федор Хворостинин стоять. Да блин. Я хочу у тебя задание взять, но ну, тогда нет конечно же. Так, насчет задания. У меня же, по-моему, какой-то еще, да? Алексей Трубецкой нужен мне и Семен Рахманин. Алексей Трубецкой. Ну, ладно, знаете, уже продолжим эту серию в следующий раз. Точнее, продолжим прохождение в следующий раз. С вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Всем пока, удачи!